Yo, hello! с вами Эверест, и я сделал свою мобильную игру на Unity. В своих прошлых видеороликах я рассказывал о нюансах разработки, с которыми столкнулся сам. Если ты не смотрел прошлую часть, бегом в описание. А сейчас уже четвертый выпуск. Поставь лайк и подпишись на канал, чтобы ничего не пропустить. Сначала небольшое отступление. Нет ни не реклама. Если посмотреть на дату создания канала, можно понять, что я на Ютубе уже 3 года. Но рост статистики я бы сказал почти плоский. У меня есть предположение, из-за чего такое может быть конкретно у меня, но это не точно. И ты, да, ты можешь помочь мне убедиться в моем предположении. Если ты подписан на меня, то прямо сейчас отпишись и подпишись снова после перезагрузки страницы браузера. А в случае, если кнопка у тебя красная, нажми на нем это очень поможет. Не смею более задерживать. За это время вышла одна версия, альфа 003, в ней я исправлял баги, поработал с интерфейсом и некоторыми эффектами, а еще наконец-то добавил классный фон. Ох, я натерпелся же я с этими багами с бонусами, в прошлом обновлении 002 получилось так, что бонус щит не работал, сейчас такой проблемы нет, но этот баг еще ничего, следующий куда серьезнее. С его помощью можно было легко дюпать бонусы в геометрической прогрессии. Он заключался в том, что при каждой новой игре количество бонусов, которых было больше нуля, увеличилось само по себе. Параллельно пофиксил баг неправильного расчета количества бонусов при их активации. Также была добавлена проверка на актуальность версии, если она устарела, сохранить или загрузить игровые данные не получится. Войти в игру со старой версией установленного приложения можно только офлайн, соответственно без сохранений. еще сделал обратный отчет после паузы, теперь у игрока будет 3 секунды, чтобы уж точно подготовиться. Из одной мобильной игры я подметил интересный дизайн переключателей и решил применить его у себя. Вопрос, где именно? Ответ, в настройках. Раньше параметры FPS и локализации переключались по нажатию двух разных кнопок, расположенных рядом. Теперь эти кнопки объединены. Теперь эти кнопки объединены. Теперь эти кнопки объединены новым оформлением. Выбирая один вариант, его фон становится белым, а текст черным. В то время как фон второго остается прозрачным, а его текст белым. Также вокруг всего этого белая водка. Выглядит стильно, не находишь? Пиши свое мнение в комментариях. Скрипт управления всем этим делом довольно простой, но в то же время может быть легко адаптирован под любое количество вариантов переключателя, за счет использования списков и циклов. На этом работа с интерфейсом не заканчивается. Разрабатывая основной дизайн игры, я понял, что текущий вид кнопок меня не устраивает, и принялся переделывать их. Полупрозрачный темный фон, светяшки по краям, подсветка и цветной текст – вот это другое дело. При клике фон становится полностью непрозрачным и более светлым, а его подсветка ярче. Скрипт для кнопок получился большеватым из-за наличия разных цветов и типов кнопок. Все это время, до версии 002 включительно, фоном в игре служили две системы частиц. Первая была цветной, а вторая имитировала поток белых частиц. Пришло время сделать нормальный фон. И я сделал. Нашел пару картинок космоса в хорошем качестве, добавил в них кое-чего от себя, откорректировал края, чтобы картинки стыковались идеально, и закинул в игру уже там прикрутил анимацию бесконечной прокрутки с помощью дублирования каждой из них скорость этой анимации зависит от общего ускорения игры однако это еще не все что я хотел сделать с фоном знаешь что такое параллакс? простым языком это смещение одного объекта относительно позиции другого думаю смотря на результат понять будет проще. Я реализовал его с использованием системы изменения позиции игрока, то есть с помощью метода ler. Прикольно, а скажешь ты? А я добавлю, что параллакс при правильной настройке создает эффект объемности, а донастроенная система частиц усиливает его. На фоне всей этой красоты частицы, оставляемые кораблем игрока, выглядят немного топорно. Подумав, как можно это исправить, я решил сделать эффект трейл, то есть след. С помощью ютуба и той же системы частиц, спустя минут 20 у меня что-то получилось. И выглядит это что-то очень даже неплохо. Остался лишь один объект, частицы которого выглядит ну совсем ужасно. И это астероид. Я подумал, что ему подойдет та же система, что и у следа от корабля. Так что вот. Пока руки наконец дошли до астероида, я решил сделать механику, которая уже довольно давно напрашивается сюда. И это отображение направления полета астероида при предупреждении. Теперь не нужно впадать в панику при виде красного экрана, ты будешь знать направление врага. К тому же, предупреждение теперь не перекрывает весь экран. Ранее зайдя в магазин, в верхней панели показывались пустые параметры по умолчанию, но теперь во вкладке бонусы изначально выделен первый предмет из списка, а во вкладке корабли – экипированный корабль. Кстати, обычно в таких видео я рассказываю только о том, что уже сделано, но, пожалуй, в этот раз можно и показать пару спойлеров. Первый спойлер – это один из будущих бонусов – Disraptor. Кроме его названия я могу лишь сказать, что он будет взаимодействовать с врагами. Второй спойлер – это новая переработанная система активации бонусов. Сейчас для использования бонусов нужно нажать на кнопку внизу экрана, но на больших скоростях игры высок шанс проиграть. и вообще неудобно как-то, не так ли? Одна из следующих версий исправит это. Во время игры будут определенные моменты, во время которых скорость игры будет становиться равной нулю, после чего игра продолжится с прежней скоростью. И последний спойлер на сегодня это ежедневные награды. Да, такая система будет, но не так скоро. Кроме этого, у меня есть еще пара хороших идей, но пока что говорить о них рановато. Ссылки на скачивание игры будут в описании, скачивайте, играйте, пишите отзывы и комментарии. Если ты досмотрел видео до этого момента, напиши в комментариях слово «Lime», пока будем продолжать список цитрусовых. Обязательно подпишись на канал, чтобы не пропустить следующую часть. На этом пока все. с вами был Эверест, ауруар!